Для того, чтобы у человека получался бизнес, человек должен проходить вот эти тона, о которых я постоянно рассказываю. В случае, если человек проходит тона, он убирается в оболочку тонов. Когда человек уперся в оболочку тонов, то он должен обязательно получить какую-то драму или трагедию. Вот, допустим, у вас есть духовный рост. Вы переходите из тона тех людей, которые зарабатывают 10 тысяч долларов в месяц, в тон тех людей, которые зарабатывают 15 тысяч долларов. Давайте похлопаем. Ура, товарищи. И после этого переходите в тоны тех людей, которые зарабатывают 15 тысяч долларов США в каждый месяц. Но этот переход происходит так. Вы обязательно начинаете с кем-то ругаться. То есть кто-то должен вас начать оскорблять, обижать, плохо к вам относиться. В случае, если вы в этот момент будете сражаться, то вы остаетесь в тоне людей, которые так и будут зарабатывать по 10 тысяч долларов США. Чем ниже у человека тоны тем больше у человека проверок на то, чтобы он перешел в новый тон. Таким образом, когда у человека тоны, допустим, есть тон такой, когда человек считает себя абсолютно ничтожным. Вот этот человек, если он начинает поднимать тона, то его начинают на улице толкать, в метро толкать, люди начинают его обзывать, и он должен это все перелететь. То есть он должен найти в себе силы забывать мгновенно, что это происходило. А если он начинает с этим сражаться, он из своего тона не выходит человек не может перейти из тона в тон до того момента пока он не научится не обижаться обижание это обижание мести желание там кому-то объяснить какой ты это самые ключевые элементы которые мешают человеку быть богатым и успешным бизнес не получается потому что человек говорит что там я обижаюсь на того на кого вы же не в бизнесе обижается на домашних на сына на себя на дочку после этого там не только обижаться а там ревновать можно еще одним словом испытывать негативные эмоции то есть человек найдя это или у вас не получается бизнес вы должны сконцентрироваться на бесконечном позитиве то есть вы должны научиться не обижаться не критиковать не вредничать Просто перелетать. Но обязательно будут такие люди находиться, которые захотят так делать, чтобы вы обижались. И вот возможность это преодолеть и называется духовный рост и обретение духовной силы. Что такое духовная сила? Смотрите, в жизни людей есть многие такие, ну, есть люди разные. Допустим, я и, допустим, человек, которого сегодня видел внизу, который просил деньги в метро. Вот если нас сравнивать, то амбициозности больше будет у этого человека, чем у меня. Он более амбициозный. Почему? Он никогда не попросит, он будет оскорбляться на любое слово, он будет считать, что жизнь война, и он должен в ней постоянно защищаться. Он себя будет вести либо как человек, которому нужно защищаться, либо человек, которому необходимо нападать. Можно сказать, что он амбициозный. Можно, а я спокойный, у меня этих амбиций нет. Меня можно толкнуть, я отвернусь и не буду обращать внимания. Очень много раз в моей жизни было так, что там такси проехало, брызнуло. И после этого там даже девушка, с которой я шел, она говорила, вот скотина, что он нас обрызгал. Я говорю, ничего страшного, ага, ага". весело, осень на улице, все, можем теперь в водичке этой стоять. Сколько раз было в жизни, когда специфическая ситуация была, когда начал зарабатывать одну тысячу долларов, появилось большое количество людей, которые на начинали занимать деньги. Там мой Андрей срочно помоги, у нас там дом, у нас там что-то. И вот я никак не мог понять, я не мог им а, не давать, потому что этих людей я любил, они были ну, я относился хорошо к этим людям. И я дошел до того, что, начав зарабатывать 5000 долларов, я все равно отдавал. Сделав бизнес, я начал раздавать тем людям, которые были в моем бизнесе. Начал давать все время там бесплатно, или начал дарить, или начал, одним словом, начал относиться к своей жизни халатно, до какого-то момента. А потом сказал себе, я больше занимать деньги не буду. И после этого у меня начались появляться деньги, которые я на сегодняшний день, которые я сегодня зарабатываю. То есть я стараюсь не давать с рассрочкой, я стараюсь получать деньги онлайн, я стараюсь делать так, чтобы никому не отдавать эти деньги, я стараюсь делать так, чтобы не занимать эти деньги. Почему? Потому что э, для меня чувства, они были как... Это, это были крючки, которые меня держали, чтобы я не вышел из одного уровня и не перешел в другой уровень. Это не обязательно могут быть какие-то стрессы или эмоции или ругань по отношению ко мне, но это могут быть одни и те же повторяющиеся ситуации. Человек так устроен, что Бог человека так устроен, что он может подняться на духовной лестнице, только преодолев элементы страданий. Понимаете? Только преодолев элементы страдания. А как люди преодолевают? Амбициозность – это тоже элемент страдания. То есть человеку сказали глупость какую-то, вот я видел это когда-то на отдыхе, женщина отдыхала а, в доме отдыха и там ей кто-то сказал да кто вы такая, она говорит кто я такая, я тебе сейчас скажу кто я такая, после этого начала говорить, я ордена Ленина, дружбы красного знамени и с тем сплю и у меня сплю с мэром города и там мой муж тебя застрелит да ты кто такой вообще рот закрой, и очень сильно разгорячилась, вы представляете скорее всего она в этот момент получила сильнейший стресс а вот в случае а если посмотреть ее судьбу то скорее всего она шла в лестнице тонов и у нее должен был пройти новый уровень то есть сын устроиться на работу должен был или дочка должна была хорошо выйти замуж или мужа должны были повысить на работе или еще что-то и она вот этим а ну-ка я сейчас скажу кто я такая заблокировала и после этого она придет ко мне и скажет андрей андреевич что же сделать я скажу а я причем Хотя можно было бы ей помочь. А вот если бы она на слово а «ты кто такая?» сказала «да никто, мы тут все никто, отдыхающие». И после этого, через полчаса бы об этом не думала, то тогда дочка бы вышла замуж, мужа бы подняли на работе. Если у вас есть возможность покупать мои курсы, делайте это через официальный сайт или через партнерскую программу. Таким образом поддержите меня, мою семью, а также поддержите тех людей, которые участвуют в партнерской программе. Дайте им возможность заработать. Это же сегодня вы даете, завтра вам дают. Сегодня ты дал заработать, завтра тебе дали. Слышь, понимаете, круговорот обмена веществ, только круговорот энергетический.